Не, непонятно откуда дополнительно прилетают там через два-три месяца еще 25 тысяч вот тогда ты понимаешь что да это это это сработало там. Угу. А у меня это круто было когда знаешь там скажи пожалуйста какое бы ты выделил одно ключевое неверное соображение в отношении денег которое приводит к тому что люди беднеют ну ладно беднеет скажем так у них как минимум не увеличивается их стоимость и кстати я немножко коряво наверное, спросил я бы здесь еще в начале определил что такое стоимость человека я правильно понимаю что это стоимость того чем он владеет за вычетом всех его обязательств Ну, можно так сказать ну примерно окей вот допустим более конкретно спрошу. у меня там есть миллион рублей это моя стоимость uh -huh. и наверняка есть один процент тех действий, которые следовали из неверных размышлений в моей голове, которые опирались на неверные данные. И поэтому я стою всего лишь миллион, а не сто миллионов. Вот каков этот один процент неверностей по твоему опыту? Ну, мой опыт, знаешь, уже много об этом было сказано. То есть я, в принципе, ответил на этот вопрос в предыдущем uh -huh. спичем там на протяжении часа. И, наверное, здесь я просто повторюсь, я называю это умник. Ничего не надо, ничего не хочу, это все разводило. Угу. То есть, человек, который просто остановился в развитии своего интеллектуального капитала, точка. то есть, который получил образование, он все знает, он все может, а соответственно, новые знания не поступают. Я это называю паразит. Да? То есть, ну, Умник паразит, который, во-первых, уже все знает и не хочет развиваться. И второе, это человек, который гребет на себя. Uh -huh. То есть, в принципе, если посмотреть на все беды, откуда берутся беды у человека, начиная от того, что у него нет денег, у него нет здоровья, uh -huh. у него там, я не знаю, лишний вес в какой-то степени. А, то есть, когда ты просто потребляешь больше, чем тебе надо и не отдаешь. Uh -huh. То есть, как, как, у, Когда у человека нет денег, когда ты тратишь все и еще в кредит залазишь, когда ты тратишь больше, чем зарабатываешь, uh -huh. когда у человека проблемы с здоровьем, когда он а, забирает от своего здоровья больше, чем в него вкладывает. Uh -huh. И соответственно, вот как бы две составляющие. То есть, начните отдавать, как только человек начнет отдавать в любой сфере. Мы с тобой говорили да, на эту тему, uh -huh. алмазная мудрость, кармический менеджмент Майкла Роуча. Вот, я в свое время у него на тренинге был, и он говорит, ну, как четыре как, простых шага, получи все, что захочешь, всегда, везде. Первое, четко сформулируй, что ты хочешь: деньги, отношения, здоровье, еще что-то. То есть вот первое, это сформулируй, что тебе нужно. Второе, найди человека, которому нужно то же самое. Если ты хочешь заработать денег, найди человека, которому нужны деньги. Третий шаг, отдай. Этому человеку свои собственные деньги в 10 раз меньше, чем нужно тебе. Ему. Ему отдай. То есть, если нужно, допустим, миллион тебе, uh -huh. отдай, соответственно, 100 тысяч. Uh -huh. И четвертое, соответственно, вечером просто подумай о вашей встрече. Как хорошо ты поступил, помог человеку, он, может быть, пойдет в ресторан с женой, может, пойдет в путешествие. да. То есть, просто ему станет хорошо. По-хорошему, этому человеку раз в неделю помогай. И тогда деньги у тебя будут. Всегда. Uh -huh. Если тебе нужны отношения, да, то есть ты там не можешь найти себе вторую половинку, найди человека, которому нужна вторая половина. И здесь тоже там девушки общались замуж, хочу, он говорит. Девчонки, вот сформулируйте четко, вы замуж хотите, ну, то есть просто расписаться и свадьбу хорошую сыграть, или вы хотите человека, который разделит ваше одиночество. Вот здесь с формулированием цели тоже У -у -у. очень вот. То есть найдите такого человека, помогите ему найти прекратить быть ему одиноким uh -huh. и радуйтесь за это. То есть вплоть до того, что в, в Норвегии принята государственная программа, одинокие люди, государство субсидирует то, что одинокие парни и девушки ходят в дома престарелых, берут подшефных стариков, uh -huh. водят их в кафешки, в кинотеатры, то есть там возмещают им стоимость билетов в кинотеатр. Uh -huh. И они обретают своих вторых половинок. Ну, то есть, это тоже работает, это одно из вещей, которые я тоже рекомендую сделать, ну, ты реально не поверишь, uh -huh. то есть, вплоть до того, что люди просто счастливы бывают, потому что они в короткий промежуток времени находят того, кого не могли найти 5-10 лет. Uh -huh. И с деньгами все то же самое. Я, я очень много говорю про благотворительность сегодня, почему-то это не получилось, но вот первое – это быть готовым отдавать минимум 10% дохода. Почему 10 процентов, потому что, когда ты зарабатывая даже 25 тысяч рублей, отдаешь 5 рублей ну, там, я не знаю, нищему какому-нибудь, да, бабшу, mm -hmm. и если это будет в дело, то ты не увидишь существенный скачок твоих доходов, mm -hmm. условно. То есть, ты не увидишь, когда тебе это будет возмещаться. Когда же ты там отдаешь 10 процентов и тебе не, непонятно откуда, дополнительно прилетают там через 2-3 месяца еще 25 тысяч, вот тогда ты понимаешь, что да, это, это, это сработало там. Uh -huh. а у меня это круто было, когда, знаешь, там 300 тысяч, 1 миллион рублей начинаешь на благотворительность отдавать и uh -huh. просто приходят 10 миллионов в месяц. То есть вот там уже психологически иногда трудно бывает саму эту сумму отдать, но uh -huh. когда ты все-таки это делаешь, счастье, возникает счастье. Возникает счастье в отдавании. Uh -huh. И вот а, даже мы можем с тобой, в принципе, ни о чем не говорить. То есть, если просто слушатели э, применят вот эту вот практику, 10% дохода на благотворительность – это вот первая моя рекомендация, вторая – записывать 10 успехов в день, так называемый дневник успеха. Вот, вот две вот эти вещи приведут к тому, что доходы будут увеличиваться на 25% ежеквартально. Стабильно, угу. если делать вот эти вот две вещи и больше ничего. То есть, если с капитализацией посчитать, это в принципе удвоение доходов за год может произойти.